Ну и в данном же выпуске я тебе покажу и в деталях расскажу о том, что же мне удалось построить за кадром и как же проходит мое выживание в совершенно новом сезоне по этой игре. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А ты пока смотришь, прожми, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос, мне очень нужна важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными и крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, такими, например, как «Космические инженеры» и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Друзья! В прошлой же серии мы остановились на том, что мы занялись капитально поиском совершенно нового места для нашей новой э, базы. И это место, наконец-таки, мы э, нашли. Валя, друзья, добро пожаловать в новое место, на котором мы разместились. Это база под кодовым названием «Дельта». Ну и, как вы уже видели, приехали мы сюда на самодельном аппарате летательном на атмосферных движках. Да-да, мне все-таки удалось починить тот самодельный летательный аппарат, на котором мы привезли сюда кучу ресурсов, и мы все-таки до сюда долетели. Пришлось, конечно же, этот самодельный аппарат не разобрать, потому что у него было достаточно немало ресурсов, которые пригодились замечательнейшим образом для постройки вот этой моей совершенно новой мини-базы. Предназначение, которое уже, конечно же, определено, она будет служить опорной точкой для моих дальнейших каких-то а, действий, будь то постройка каких-то космических челноков, транспортных грузовых каких-то судов для полетов в космос и его покорения. Ну, во-первых, давай с тобой заглянем вовнутрь. Как видишь, у меня тут все уже на сенсорах, я все уже подключил. Двери автоматически, плюс автоматически у нас включается свет и какая-то дополнительная периферия. Это у нас и дисплейчики, это у нас, значит, и освещение, и вот этот вот холодильник, я его так называю. Да, у меня здесь, в принципе, минимальные условия для э, выживания. Как ты видишь, я играю с модами на более реалистичную выживаемость. У меня тут есть, смотри, и водичка, и пища. Мне нужно соблюдать постоянно баланс, иначе я начну э, загибаться. А поэтому у меня вот в этом холодильнике всегда есть свежая еда это вот такие вот какие-то упакованные в специальные пакеты пища и вот такая вот водичка вот в таких вот баночках то есть мы немножко поели мы немножко попили и можно дальше заниматься своими делами ну и поехали дальше. Что здесь имеется? Здесь у, меня, здесь у меня кровать для отдыха, да, здесь мы можем спокойненько передохнуть после тяжелого трудового э, дня. Про эту панельку я расскажу немножко попозже. Также у меня здесь огромное информационное вот такое табло, на котором я смогу отслеживать полностью э, состояние моего хранилища, всей вот этой вот э, добывающей, так ее назовем, платформы. Э, данный, да, конечно же, модуль выполняет роль добывающей, производящей платформы, где мы можем делать какие-то базовые вещи. Также я здесь поставил несколько шкафчиков. Здесь я храню преимущественно какие-то инструменты, а в этом шкафчике я храню какие-то найденные компоненты. Только что меня осенило, что я забыл сюда привезти все свое бабло, которое я оставил на старой буровой платформе. Ну ничего, мы как-нибудь до нее слетаем и заберем все наши деньги, черт возьми. Далее у нас значит здесь идет комплект выживания. Наконец-таки мне удалось его поставить, потому что без него мне приш... приходилось пару раз умирать. Да, это было отчетливо видно на моих стримах, когда я здесь помирал по непонятным причинам. То ли молния в меня шарахнет, то еще какая-нибудь беда произойдет. И мне приходилось средств на старой моей базе, что было не очень-то удобно. И я все-таки нашел серебро и сделал медицинские компоненты для вот этого вот комплекта Выживания. Плюс я его подключил уже к системе конвейеров. Здесь мы также можем заправлять хранилище водорода и а, кислорода. Ну и, конечно же, мозг моей базы. Вот здесь он находится, который отвечает за вывод всяческой информации на различных а, дисплеях. Далее у нас идет очень удобный выход к самому центральному большому хранилищу. Да, здесь мы можем посмотреть, сколько каких компонентов у нас лежит в нашем хранилище именно уже вручное. Ну а здесь в деталях а, на табло, как я тебе уже и показывал, достаточно все удобно. Ну что ж, выходим на улицу, я тебе покажу еще несколько важных моментов, которые мне также удалось а, построить. Конечно же, немаловажным фактором всей этой установки является ее питающая система, и она находится достаточно на большой а, высоте. А так как я играю с реалистичным модом на урезанный ранец, да, реактивный, вот на, у нашего героя, как видишь за спиной, он теперь у нас на водороде. Не как раньше, а, синие неоновые лучи у нас а, из него вылетали, теперь мы летаем, смотри, на водороде. И очень-очень а, медленно, и очень-очень а, слоупочно. А, поэтому мне приходится делать и прибегать вот к таким вот ухищрениям, как постройка каких-нибудь а, лестниц вот там вот наверху. Например, вот так вот подпрыгиваем, долетаем до первой попавшейся лесенки, вот сюда, например, и начинаем подниматься просто-напросто по этой а, башне вверх. да. Без помощи лестниц мне бы не удалось построить мою вот эту вот первую вышку. Почему именно так высоко? Во-первых, ветряки, чем выше располагаешь, тем а, больше они вырабатывают энергии. Да, вот как видишь, у меня здесь сейчас два стоит. Ну, а во-вторых, я все дело сюда повыше задрал для того, чтобы... А, вот там вот, видишь, у меня повыше стоят еще и солнечные панели. а Для того, чтобы у меня солнечные панельки ловили по максимуму. Света. А чтобы на них посмотреть, сейчас давай мы с тобой переместимся к следующему моему интересному технологическому изобретению. Немножко ноги я себе повредил. Следующее мое интересное технологическое изобретение это вот эта вот платформа инженера. Да, я ее по-быстренькому тоже соорудил здесь. За кадром, что называется. Она, как раз-таки, мне и помогает теперь уже строить какие-то высотные э, конструкции. А все потому, что она очень мобильная в этом плане. Она, точнее, дает мне больше, гораздо мобильности, чем с моим э, ранцем. Просто заходим на нее, садимся вот сюда, вот на специальный вот такой вот кокпит, да, в виде вот такой вот доски Заводимся, естественно, включаем питание Заполняем перед этим наш контейнер, который находится вот здесь вот наверху Всем чем угодно, например, пластинами или еще чем-то И все, запускаемся, так сказать, и поднимаемся на необходимую а, высоту Да, без вот этой штуки, на самом деле, мне было гораздо сложнее Управляться, бегая каждый раз, заряжая мой скафандр водородом А здесь просто-напросто движочки запустил и айда пошел Варить где-то на высоте мы можем подварить Где-то, знаешь, в недоступных, вообще в труднодоступных местах Собственно, вот эту вот солнечную панельку я и варил Ой-ой-ой, что-то ударился Я немножечко ударился, друзья Подождите, подождите, что-то пошло не по плану Переворот Все-все-все-все, успокойся Что-то, ребятки, пошло не по плану Опять, друзья, какой-то фейл у меня намечается Блин, да что ж такое, а Испытал, называется, технологичную штукенцию так, друзья, реально что-то пошло не по плану у нас с вами. Ну, в общем, эта платформа показывала себя более-менее идеально. Ровно до того момента, пока мы сейчас с тобой с нее не накернулись. А накернулись мы благодаря тому, что мы просто-напросто не посмотрели, куда мы летим. И зацепили ею а, вот ту вот а, солнечную панельку. Да-да-да, что и явилось отрывом наших, наших нескольких движков. Поэтому мы, ребят, полетели хрен знает куда. -то. Ну что ж, без жертв не обойтись. И это будет следующим поводом для того, чтобы показать тебе все-таки... Самое главное мое технологическое творение, которое тоже недавно пострадало у нас, и мы, наверное, сейчас с тобой его а, починим. Вот он, тот, ребятки, самый знаменитый мой дрон Уна, он так и называется, универсальный дрон для различных... Работ, особенно он хорошо помогает, когда ты играешь достаточно с, с хардкорными условиями, как у меня, типа реалистичные добычи руды, реалистичные переработки там ее, и плюс усложняющих модификаций, да, типа там урезанный ранец, а, еда, вода и так далее. В общем, вот этот дрон, он поможет тебе легко и просто а, заниматься сварочными работами, либо же можно к нему поставить модуль резака, да-да-да, вот ровно сюда вот повешив, вместо сварщика. Ну и также, конечно же, бурильчика можно на него повесить. Да, Все модули у нас отдельно можно будет подсмотреть э, в библиотеке чертежей моих. Работает этот самый дрон на том же самом скрипте, про который я тебе уже и говорил раньше. Он называется Вектор Траст Операционная система. Блин, вот этому же штуку мы не будем так быстро крутить, а, а то я не знаю, как у нас... Сюда чего ставить. Давайте мы сейчас попробуем уменьшить ее обороты ротора а, до каких-нибудь, не знаю, минимальных. Пускай это будет у нас 0, да. Потому что я так не могу, друзья, работать. Иначе как я буду ставить сюда какие-нибудь двигатели, к примеру. Так, ладно, вот таким вот образом мы уменьшили количество оборотов до минимума. И теперь мы можем спокойненько. Да, блин, я уже забыл, каким образом я сюда лепил этот движок. Да, надо, чтобы движки все смотрели в одну сторону. Вверх, например, у нас пускай будет он вот таким вот образом. Ну что ж, нам осталось только заварить это, эти движки, и дрон наш будет снова работоспособен на максимум. Нет, в принципе, он и с одной э, тройкой движков на, по одну сторону работоспособен, но когда их... Они симметрично расположены, то наш дрон вообще не знает никаких проблем с перемещением. Для начала мы его разгрузим от лишнего, что нам не нужно будет сейчас в нашем полете. А это те компоненты, которые мы загрузили чисто случайно автоматическим образом. Проверяем все его контейнеры и смотрим. Да, вот в принципе сейчас он выкидывает у нас лишний ненужный кремний с которого мы лучше что-нибудь на нашей базе произведем, нежели он будет занимать хранилище нашего бура. Да, все легко и просто. Таким вот образом мы сгружаем у него есть функция, которая задействует выбрасыватели, которые и будут выбрасывать автоматически все практически компоненты ну, все компоненты, это, конечно же, грубо сказано, в основном какие-то компоненты пластины и прочее он не выбрасывает а он выбрасывает только что-то типа готовых слитков различных, да, руды и прочего ну что, мелкое, что проходит через эти вот выбрасыватели, а что-то покрупнее вот типа вот того, что сейчас осталось пластинок, да, балок и внутренних пластин, эти выбрасыватели, к сожалению не справляется. Так, ну что ж, очистили мы его от ненужного, выключаем выбрасыватели, и теперь давай мы а, загрузим его пластинами. Пластин в системе у нас 1,4 а, тысячи, достаточно а, маловато будет. Да, ну что, чтобы увеличить количество пластин, да, вот для этого нашего сборщика, для этого нашего сварщика, давайте я тебе покажу следующую гордость моей вот этой вот всей установки. Я не показал, забыл. Это, конечно же, его буровая часть. Она тоже достаточно интересно у меня уже спланирована. Вообще стараюсь делать, до да, буровые платформы. Я для того, что ручками здесь много слишком не натаскаешь, а железорудных каких-то месторождений у меня в окрестностях а, нет. А, приходится ездить на довольно-таки далекие расстояния. Поэтому мы железо добываем исключительно из... Породы. Ну что ж, соорудила я здесь вот такую вот буровую установку. Она чем-то схожа с той, которая у меня была на прошлой моей базе. Да, мы также здесь ровно под себя бурим вот такую вот огромную скважину. Ну и для того, чтобы все это дело задействовать, пойдем мы с тобой перейдем к культу управления, который находится вот здесь вот в этой части. Для того, чтобы активировать эту буровую установку, нажимаем вот на эту красную кнопочку. У нас включился... Бур, да, и слышу, уже заработали очистители. Далее мы придадим, наверное, всему этому делу вращение, а именно включим вот эту вот кнопочку, и наш бур начнет а, вращаться. Давай посмотрим, как у нас там происходит дело вообще внизу. Заходим сюда, можно даже прыгнуть вот сюда вот. Оп, очки. И при... А, 7%, друзья, осталось. Как так-то, а? Надо, значит, тогда сейчас дать кружок на этом буре. И после постараться перепрыгнуть вот туда. Вот видите, как быстро разряжается у меня ранец. Я просто в шоке. Давайте мы сейчас все-таки отрегулируем поршень и нажмем на реверс. На реверс не нажимается, переключаем блок. Он задвигается у нас обратно. А, выдвигается, все верно. Отлично. Я думаю, что вот такого расстояния нам сейчас будет вполне достаточно, чтобы уже собирать. Необходимое количество породы. И вот мы доехали. Я надеюсь, что я сейчас долечу есть такое дело, друзья. Да. Сейчас мы пойдем заполним наше хранилище водородом. Да, вот таким вот образом наш бур и работает. Фонарик освещает его, его работу. Надо будет, кстати говоря, его проапгрейдить, а именно поставить на него камеру. Автоматизировать, чтобы можно было не через вот эту кнопочную панель, а ручками прям из кокпита управлять этим Бурым. Так, ну что ж, пойдем подзарядимся. Мы с тобой разрядились немножечко. Да, заряжаемся мы вот здесь, как я уже тебе и говорил. Энергию пополняем, здоровье восполняем. И водород мы также восполняем через вот этот вот комплект выживания. Ну и давай посмотрим сюда. 12 и 6 тысяч руды у нас уже имеется. А это значит, что у нас сейчас при наличии руды в нашем хранилище будут пополняться следующие ресурсы. Это железо, это у нас никель, это у нас кремний и это у нас... Гравий. Самым ненужным из этих ресурсов пока что считается гравий, потому что меньше всего я его использую. Не, вот проще пока сделать, смотри как. Так, кнопочная панель, говорю, она уже стала бессмысленной, когда мы начали углубляться. Здесь проще всего делать вот так вот. Подходим к этому ротору и нажимаем его включить. Вот, сейчас у нас, как видишь, опускается. Да, опускаем его примерно вот до такого вот значения. Но все-таки уже опускание и поднимание его роли большой не играет. Поэтому мы, наверное, вот этим поршнем будем сейчас регулировать длину. Выдвигаем подальше. Вот так вот достаточно будет. И еще, наверное, подальше на 2,2 метра. Уже, видишь, начинает потихонечку он цепляться у нас за края. Да, и таким образом у нас добыча пойдет гораздо быстрее. Смотрим, что теперь на 151 тысяча руды. Разве мы ручками так быстро за такое время натаскаем такое количество? Ни хренашечки. Вот уже 172 тысячи руды. Поэтому, друзья, нужно прибегать именно в нашем выживании к таким вот методам. Но ну, а у нас тем временем дождливая погода. Ну, я думаю, нам это сильно не помешает для того, чтобы запустить нашего дрона. Ну что ж, давайте, ребят, загрузим сейчас у него пластин. Пока что мы загружаем все это дело ручками. Пока что самого лучшего способа, как загружать этого дрона всем необходимым, я пока не придумал. Потому что тот способ, который я хочу сделать, он достаточно ресурсозатратный. Сколько мы уже загрузили пластинок? Давай посмотрим. 534. Маловато. Надо бы еще немножко. Стальные пластины закончились у нас, друзья. Нет, надо будет еще заказать. Давайте прямо отсюда тогда мы на производство и поставим. Где бы нам заказать? Через какой сборчик? А, давай закажем через самый основной. Сколько нам нужно сделать? Давай штучек 500 пока закажем. 10 тысяч железа нужно, друзья. 10 тысяч. Но я думаю, что мой завод справится, потому что я сейчас очень много добываю камня. И у меня работает сразу же несколько очистителей на этой базе. Ну и пришло время испытать нашего дрона в деле. Испытания мы будем проводить вот на этой вот платформе, которую я уже спроектировал. И ее мне необходимо заварить. Естественно, варить в таком режиме выживания, в котором выживаю я, ее достаточно сложновато. А поэтому приходится прибегать к помощи вот таких вот Устройств. И это круто, друзья, потому что иначе бы смысла особо серьезного бы не было в таком хардкорном выживании. Ну что ж, садимся за баранку нашего дрона. Так, так, так. Включаем интерфейс. Заводимся, включаем движки. И полетели. Да, в принципе, у меня уже сварщик настроен. Вот, слышите, как он щелкает? Это значит, что мы сейчас будем варить. у нас происходит работа на вот этом вот универсальном дроне под названием Уна. Этот парень мне помогает сделать очень многое. Без него моя база бы, наверное, и жизнь на ней усложнилась бы в разы. Ну перейдем к моим ближайшим планам, которые я уже для себя а, наметил Нужно будет нам найти ресурсы для того, чтобы заварить вот эти вот модули выработки для нашего очистителя А конкретно мы нуждаемся сейчас а, в золоте И самая основная глобальная задача, которую будет выполнять данная платформа это помощь в постройке первого космического корабля, на котором мы с тобой и вылетим покорять космическое пространство в ближайшее время. Это должно произойти в ближайших, конечно же, э сериях. Поэтому следи, дорогой мой зритель, за моим выживанием в космических инженеров. Дальше будет гораздо интереснее. Ведь у меня припасено для тебя очень много интересных новых машинок, которые я уже спроектировал и которые я готов буду применять в своем выживании, но, конечно же, в ближайшем э будущем. Ну а на сегодня это пока что вся Информация, которую я тебе хотел показать рассказать. Пиши, пожалуйста, свои размышления по этому поводу, дорогой зритель. Что ты думаешь про мое выживание? А пиши, пожалуйста, как ты сам привык выживать в космических инженерах. Мы с тобой непременно все это дело обсудим. Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность. Отвечать на совершенно все комментарии, которые ты мне напишешь. Ну а ты и дальше продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея! Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.